Всем привет, думаю все уже знаете про Санта Форест, но я гений и хочу напомнить, что она выйдет буквально через две недели и получается два дня. Не буду медлить и перейдем к видосу. Первое. Санта Форест нас ждет прекрасный живой лес, который в принципе гораздо больше старой карты, а если быть точнее в 4 раза. Напомню, так и выглядит старая карта, а также наверное логично, что графика будет улучшена и вот кстати системные требования. Второе это у нас добавится 4 времена года, лето зима, весна, осень, летом у нас будет все четко или легко это и так далее, осенью нам придется чуть-чуть попотеть, и зимой нам будет очень сложно, будет тяжело, если будет еды, будет вообще тяжеловато жить, а весна будет у нас реабилитироваться к лету. Третье. Третье, что у нас будет, это личный друг, помощник, работяга, раб или просто Келвин, назвать как хотите. Он будет нам помогать в добыче ресурсов, пищи, дерева, материалов, ну и прочего. Если вы будете к нему плохо относиться, это будет также отражаться на его работоспособности, так что не обижайтесь Келвина. Как нам обещают разработчики, в игре у нас появятся еще какие-то NPC, также у нас будет Вирджиния, из первой части Фореста. Изначально она будет бояться нашего главного героя, поэтому нужно завоевать ее доверие, и она будет защищать нашу базу от других аборигенов. Интеллект у наших местных приятелей гораздо повышен, и это значит, что они могут задеваться по погодным условиям, строить свои базы и основывать банды, а потом враждовать друг с другом. У каждого из них своя голова на плечах. Они сами выбирают, что делать. Ну короче, они должны быть гениями. Пятое. Нам дают возможность построить дом как мы хотим, это значит что не будет нас заготовки как в первом части форесте, в которой мы просто строили дом в воздух и появлялся домик. Но если нам будет сложно освоить строительство, мы можем вернуть обратно эту функцию. Шестое. Из ассортимента оружия у нас добавляется пистолет, тайзер, дробовик, карбалет и взрывчатка. Добавляется куча новых анимаций, прочитать их не буду, их слишком много. Седьмое. У нас будет современный 3D принтер, в котором вы сможете что-то распечатать. Восьмое. В первой части Фореста у нас был рассудок, который был в принципе бесполезен, и поэтому в сыновей леса его не добавят. Девятое. В игре у нас будет лопата, которая будет использоваться в сюжетном режиме для миссии, а также если повезет, появится возможность с помощью лопаты искать всякую сячину. Десятое. Игру не назвали The Forest 2, потому что санкция до Forest связан напрямую с сюжетом игры. Дата выхода игры 23 февраля, время неизвестно и как обещает разработчик, игра будет стоить 30 долларов. На этом все, удачи!